Дорогие друзья, с вами Яхиро, и я знаю, что давно не было видео, и по названию вы поняли, что это вторая часть обзора на т -Жиганс. только теперь оружие... Чего? М. Ну ладно, окей. Только теперь мы обозреваем оружие, мы в прошлый раз обоз... сделали обзор до вот этой вот винтовки, теперь мы сделаем обзор на вот это вот. И на этом Но для начала надо сделать кое-что еще, а именно это подписаться, поставить лайк и не забывать про уведомления. Если мы на этом видео набираем 5 лайков, я делаю обзор еще на какой-нибудь мод. Но так сейчас мы начинаем наш об обзор мода на Теджганс оружие будущего. Берем это, это, это, это, это, это, это, вот это и вот это. Первое это у нас лазерная винтовка. Нажимаем на правую кнопку мыши, и она увеличивается. Нажимаем второй раз, и она переводит нас в обычный режим. Ну вот, например... Очень громко. Что ж, давайте теперь посмотрим рецепт крафта его. Так, секундочку елки Для Это нам понадобится любой вид стекла, именно панели. Редстоун, э, пласти пластиковая ложь, повторюсь, как она крафтится. Э, дальше нам понадобится закаленная ствольная коробка. В прошлой части вот тут вот э, вы увидите, как делается это, вот это, вот, вот, вот эти вот три предмета. Дальше, ствол, ствол лазера, это у нас 6 золотых слитков и любой вид стекла, обычного стекла, не панели. И также лазерный фокус, о господи, делается он в, реак камере, в, реак в, реак в, реакцион в реакционной камере дальше у нас вот эта штука о господи что ж вы делаете это создатели этого мода зачем так сложно делать эти крафты так дальше у нас энергетический ящик делается он вот так вот это делается вот так вот это делается так это делается так это короче понятно надеюсь да так вот так вот она выглядит все подбираем, убираем. Дальше у нас бластер, бластерная винтовка. Опа! Так, так. Попал. Смотрим крафт. Ух ты! Это мы уже показывали. Это это я показывал, это я тоже показывал, это мы показывали. Любой вид стекла. Это у нас так вот, вот так вот, это, это, это, это вот так вот, да. А дальше, дальше это. Вот так вот делается, делается это вот так вот. Золотой провод. Ну, понятно, что здесь из золота. Это все делается. Либо же вот так вот, либо же так вот. Ну что ж. Так, дальше у нас электросхема. Она делается вот так вот, из медных проводков. Делается вот так вот. Или так, или так. Но вам придется пожертвовать... Э, ...хорошие самонаведения... ...ракетницы и самонаведения. Так. Так. И железная пластина. Вот так вот делается ну что ж вот так вот она выглядит очень черная такая и ну, в принципе здесь можно разглядеть ее ну что ж ложим обратно кладем и, и дальше у нас бластры дробовик смотрим крафт а. я сказал смотрим крафт а. А эта пушка никак не крафтится. Ну ладно. Типа, окей. Okay. Так. Я удивлюсь, если здесь вот эта пушка не крафтится. Фух, она крафтится. Звуковой излучатель. Делается он вот таким вот образом. Здесь нужна элитная электросхема, как ее делать, показывал в прошлом оружии. Катушка. Катушка делается вот так вот. Здесь медные проводки, как они делаются, я тоже уже показывал. Дальше. Карбоновая слоновая коробка. Она делается вот таким вот образом. Здесь нужна механическая такая деталь. Здесь вот так вот. И здесь вот так вот. Короче, понятно. Надеюсь. Карбоновая ложь. Титановая пластина. И энергетический ящик, как делать цвета, делать делается вот таким образом, вот таким вот, и вот таким вот образом. Добывается отсюда, отсюда, это отсюда, это отсюда. Так, в принципе, мы ее показали. Вот так вот она выглядит очень-очень мощно, круто, прям вот космически. Дальше это у нас P90. Вот это, я понимаю, космическая вещь. Так, как, как она крафтится. В принципе, крафт небольшой. Карбоновость коробка, она делается вот так вот из карбоновых пластина Они в свою очередь так и вот делаются. Карбоновая стальная коробка, это я вам показываю, это карбоновая ложь. Она делается вот так вот. И магазин для ус усовершенствованной винтовки. Короче, делается он вот так вот. Нам нужно 6 обсидиановых стальных слитков и механическая деталь. Закаленная, а не обычная. Дальше импульс импульсивная винтовка. Рафт. Тот же самый, только добавляется алмаз, титановая пластина и элитная электросхема. Выглядит она вот так вот. Точно так же выглядит p 90 только без вот этого вот прицела. Дальше у нас рассип, рассыпля, рас... Чего? Расщепляющий пистолет. Прикольно Крафт. Елки-палки, нам нужна звуковой излучатель, ствол лазера, механическая деталь карбоновая, титановая пластина, 2 и энергич энергический ящик. -мо, ребята! Кстати, она выглядит очень круто, но мне кажется. Она достойна того, чтобы ее можно было скрафтить. Это причем первая, первая, это первая э, полоска оружия будущего. Дальше это у нас что? Импульсивный бластер. А он реально импульсивный. Да попади ты. А он еще и поджигает. И он, и он тоже никак не крафтится. Его можно лишь только найти где-то. А где, я не знаю. Я с этим модом не играл. Силовой кулак. Ого! Ого! Ничего себе! Тут нам понадобится баллон с сжатым воздухом. Он делается вот так вот. Здесь нужны оловянные пластины. Думаю, вы уже поняли, как делаются любые пластины. И также обычный рычаг. Дальше нам понадобится поршень. Две механические детали. Железная пластина и железная стволовая коробка. Действует она вот так вот. Так. Смотрим, как она выглядит. В принципе, в принципе, прикольно. Но не рекомендую крафтить клуб. Глупо. Это очень глупо. А, так у нас здесь. Секундочку. Я забыл про вот это, вот это, вот это. Ну, бензопи... бензопила это наши, эр. Но я все-таки забыл что... в, прошлом... в прошлом обзоре моды показать ее. А нет, я я ее показывал, да, я ее показывал, так что все нормально. Дальше у нас адский бластер убил. Делается он вот так вот. Кибернетические запчасти. Их, короче, я знаю, как можно получить эти запчасти. Они выпадают с вертолета, который летает над военной базой. А ее найти сложно, поэтому лучше ее сделать. Делается она вот так вот, из золотого, из песка душ, из золотой проводки, рационно и, пласт, и пластикового листа. И получается кибернетическая запчасть. Ну или попробуйте ее найти в аду. Потому что с такими вот штуками ходят эти... Какие-то там такие киборги-убийцы. Киборг-убийца. Физиальная остальная пластина, две штуки. Кибернетические запчасти, 4 штуки. Закаленный ствол, одна штука. Насо нас насосный механизм. Делается он вот таким вот образом. Кусочки железа, между прочим. И адский излучатель. Делается он вот так вот. Можно найти его в аду. Ну, или сделать из, из, из вот этих вот предметов. В принципе, все, я показал его, и теперь смотрим, как он выглядит. Эпично, я вам скажу. Эпично. Так, дальше у нас биопушка. Смотрим, нам нужен насосный механизм, стальная стволовая коробка и пластиковая ложь. Также биобак. Делается он вот так вот. Заполняется так. Нам нужна какая-то биомасса, которая делается вот так вот. Выглядит она свершкарно. Советую к крафту. Пушка Теслы. Ого! Вот. Теперь я знаю, откуда берутся молнии в дождь. Тесла балуется. Кто-то тот, кто приобрел пушку. Вот смотрите. Все, бабахнуло, бабахнуло, бабахнуло. Итак, любой вид стеклянной панели, редстоун, катушка, карбоновая стволная... ствол... Ствол... стволовая коробка. Карбоновая... Карбоновая ложь. И энергетический ящик. Угу. Теперь смотрим, как... Она выглядит. Прикольно. Крафту... Думайте сами. Хотите, крафтите. Хотите, нет. Мне все равно будет. А, -а, а Это мы не покажем. Блин, ребят... Я в прошлой части еще бур забыл показать. Что за ерунда? Первая так. Граната. И вот такая вот граната с рукояткой. Выглядит так. Действует. Крафту. Это граната. Это гранат с рукояткой. Выглядит, показывал уже. Дальше. Атомный излучатель. Оля. Ого, два свинцовые пластины, титановые пластины, излучатель радиации, крафт, крафт его вы уже видите на их хране. Обогащающий уран. Делается он вот так. Ну и уран, делать из урана руды понимаю. Дальше у нас карбоновый ствол, коробка. Карбоновая ложь и ядерный ми ми микро-реактор. Фу! Язык сломаю. Ядерный микро-реактор. Делается он из, стальной, из стальной, стального слитка одного, э электросхематного, ретестового на 4 и сенцового пластину Заправляется он вот так Смотрим. Смотрим, как он выглядит. Слишком. Слишком. Очень слишком. Дальше это у нас винтовка. Кого? Гаусса. С такой винтовкой снайперы надо играть. Такой сразу. Зацепил одного и... Сразу второго прострелил. Как она выглядит, сразу покажу, чтобы не возвращаться к этому. И смотрим. Нет, ребят, лучше не крафтите, зачем вам это? Ствол для винтовки Гаусса. Делается он вот так вот. Делается это так вот. Алмаз, это пластина, элитная электросхема. Энергетический ящик, карбоновая ложь, карбоновая струнная коробка. И это делается вот так вот. Я показывал это, да. Точно. А вот чтобы его зарядить, и чтобы он был заряжен с самого начала, вам понадобится еще снаряд для винтовки. Делается он вот так вот. Так что, да так дальше бур я его показывал на да, его показываю дальше бфгк 10 тысяч внимание заряд на сто процентов 3 2 1 пошла. Крафту советую ее крафтить или где-нибудь найти. Мощная штука. Нам понадобится две титановые пластины. Одна титановая стволовая коробка. Она делается вот так вот из карбоновой стольной коробки. Электрическая микросхема и титановые пластины. Четыре. Также ядерный микрореак... микрореактор. И... Нет, не и, а, экранированный титановый ствол. Делается он из двух синцовых пластин, из четырех титановых пластин, из двух элитных электросхем и из, одно, из, одной карбона, из одного карбонового ствола. И плазменный генератор. Делается он таким вот образом. Из обогащаешь урана четырех святого класса, Я также обогащаю шевуран, две штуки, две катушки и одна антигрей... Чё? Антигрейт истинное Делается оно так. Риск. Маленький взрыв. О, Господи! И нам нравится Звезда Незера. Лучше вам попробовать ее найти. Так. Цыганский фокусы, Где выглядит она? Сверх шикарно. Сверх эпично. И она слишком уж большая. Не представляю, как наш, игрок, как наш персонаж, то бишь игрок, держит. Дальше. Ё-моё. Лазерный Пистолет. елки палки Стальной сам... Чет... Три стальных самородка. Одна... Один пластиковый лист. Два обсидиальные ствольные, ствольные пластины. Одн... Одна электро... Элитная электросхема. Одна ст... Один ствол... Ствольное... Ствол... ствол лазера. Одна штука. И редстоуновая батарейка. Крафт крафта нету, только лишь сразу, чтобы он начало вот, вот делается она из медной свитки, медный провод и два редстоуна Гениаль, гений просто я, я она, она, она она никак не крафтится. а стреляет она гениально такая вот маленькая пуколка может снести вам сразу все хпшки в вашем мире Майнкрафта. Ну что ж, дорогие мои телезрители, мои друзья, это была завершающая часть обзор мода на Тэшган с из нашей эры и оружия из будущего. Надеюсь, это видео вам понравилось, и вы поставите лайк, подпишитесь и напишите какой-нибудь комментарий положительный. Ну и также, если на этом видео набираем 5 лайков, то я выпускаю еще какой-нибудь обзор мода. Ну а сейчас всем удачи, всем пока-пока. А с вами был Хира.